В данном блоке мы с вами рассмотрим особенности построения бизнес модели для социального предпринимательства. Как вы знаете, есть много бизнес-моделей, подходов к бизнес-моделям, но модель социального предпринимательства, она все-таки отличается от классической модели, и поэтому мы сейчас с вами рассмотрим, что это такое. И здесь, опять же, можно сделать следующий мостик вы определились, что вы хотите стать социальным предпринимателем, вы определились с идеей социального предпринимательства, и теперь вам нужно выстраивать бизнес-модель. Итак, как мы ее выстраиваем? Смотрите, очень важная вещь в социальном предпринимательстве. У вас есть миссия организации, и, по сути, ваша миссия, она характеризует ваше взаимодействие с вашей целевой аудиторией. У вас есть модель социального воздействия, и у вас есть бизнес-модель и по большому счету ваша бизнес-модель она постоянно поддерживает вашу модель социального воздействия. И в данном случае чем больше и мощнее ваш бизнес, тем больше и мощнее ваша бизнес-модель, тем больше социальные воздействия вы наносите, тем большую пользу вы приносите. И вот это надо всегда удерживать. Но работаете вы не на развитии бизнеса, а на развитие вашего социального воздействия. И вот это ключевая вещь. Но вы развиваете ваше социальное воздействие через развитие вашего бизнеса. И здесь тоже очень важно это понимать и на ценностном уровне это разделять. То есть вы, как социальный предприниматель, и мы с вами говорили об этом, вы либо трудоустраиваете социально-извечённые категории населения, либо предоставляете сервисы для социально-извечённых категорий населения, для которых существенно улучшается их качество жизни. И вот в этой логике, вы выстраиваете ваш бизнес именно для того, чтобы модель социального воздействия была мощнее и охватывала большее количество людей. Итак, что такое модель социального воздействия, и как она строится? Она включает в себя, по собственно, четыре ключевые блока. Первое – это миссия. В данном случае миссия характеризует вашу связь с вашей целевой аудиторией, и здесь вы должны для себя обозначить, то есть, что вы хотите изменить и для кого. Миссия вам нужна в первую очередь для вас и в нулевую очередь, даже до первой очереди для ваших стейкхолдеров, для ваших партнеров, которые должны понимать, что вы делаете, для кого вы делаете, должны быть также вдохновлены и воодушевлены вашей миссией для того, чтобы помогать вам в решении той социальной проблемы, которую вы выбрали. Следующий блок – это проблема. В данном случае вы должны обозначать проблему для вашей целевой аудитории. То есть что это? Вы говорите, что, например, есть такая-то проблема для вашей целевой аудитории. И на что здесь надо обращать внимание? Первое. Очень важно указать масштаб этой проблемы. То есть очень важно здесь давать цифры. То есть, например, вы говорите, что в Москве миллион триста человек – это люди с ограниченными возможностями. Проблема это или не проблема? Это не проблема, это факт. То есть вы в данном случае зафиксировали факт. Дальше вы должны, например, сказать почему вот эта цифра является проблемой, или что для людей с инвалидностью является проблемой. Вы фиксируете это, и дальше вы, по сути, даете пример, почему эта проблема вот является проблемой. Иначе это будет высосанная из пальца проблема, которая действительно никому не интересна, кроме вас, и никто ее не собирается решать. Таких примеров, к сожалению, достаточно часто, поэтому при формулировке проблемы вам следует уделять большое внимание именно пониманию цифр, статистики, масштабности и умению аргументированности, умению доказать, что эта проблема реально является проблемой. И здесь также очень важно показывать, какие есть существующие решения по решению, извините за тавтологию, этой проблемы и почему они не работают. То есть, таким образом вы в проблеме показываете масштаб, обоснование значимости, почему эта проблема является проблемой, и почему существующие решения, которые ориентированы на э, снижение остроты этой проблемы, не работают. Следующий блок, который вы показываете в модели социального воздействия, это, собственно, ваше решение, ваш продукт или ваша услуга. Что вы предлагаете для решения этой социальной проблемы и в чем отличительные особенности от других э, таких решений, которые есть. И следующая важная вещь, которую вы предлагаете в модели социального воздействия, это достигнутые результаты. То есть здесь вы показываете две категории результатов. Это так называемые бизнес-показатели, это показатели социального эффекта. При этом вот здесь в модели социального воздействия вы эти результаты показываете по состоянию на текущий день. То есть это уже достигнутые вами результаты, а не то, что вы прогнозируете, не то, что вы планируете делать. Что такое бизнес-показатели? Это показатели, которые характеризуют, собственно говоря, масштаб вашей, по сути, бизнес-модели. То есть, например, это количество проведенных семинаров, это количество участников, которые приняли участие в ваших мероприятиях и так далее. То есть это, по сути, количественные показатели, характеризующие вашу деятельность некую к сегодняшнему дню. То есть вот чего вы достигли. И показатели социального эффекта – это также количественные, но которые характеризуют качественные изменения. То есть, например, это количество семей, у которых существенно вырос уровень дохода. Это количество число, там, например, людей с ограниченными возможностями за счет вашего решения, существенно улучшивших качество своей жизни. То есть вы показываете вот эти примеры здесь. И очень важно, что вы в результатах показываете и бизнес-результаты, и показатели социального эффекта. Почему? Потому что они в той или в той иной степени позволяют нам оценить масштабность вашей работы к сегодняшнему дню. И в дальнейшем они потребуются для того, чтобы понимать, а куда вы двигаетесь и как вы развиваетесь. Соответственно, вот эти четыре блока вам необходимо сделать в модели вашего социального воздействия. Когда вы выходите на коммуникацию с партнерами, со стейкхолдерами, с инвесторами, это вам важно для того, чтобы э, уметь Правильно коммуницировать, правильно понимать вообще, чем вы занимаетесь. Следующий блок. С моделью вы определились. Следующая вещь, которую вы должны определиться, это по сути целевой рынок и ценностные предложения для вашего целевого рынка. Это есть везде, но опять же, специфика социального предпринимательства заключается в чем? В вашем целевом рынке у вас есть всегда минимум две категории. У вас есть благополучатели и есть клиенты. Благополучатели – это те, для кого вы работаете, которые получают ваши сервисы и услуги бесплатно. И есть клиенты – это те, кто платит. Например, если мы рассмотрим с вами примеры, социальных предприятий, в которых работают люди с ограниченными возможностями, с аутистами, да, то, например, кто, -то, кто является клиентами? Клиентами является Intel, SAP, то есть компании, да, а кто является благополучателями? Благополучателями являются люди с аутизмом и так далее. Кто, если мы рассмотрим пример с бомжами, благополучатели бомжи, клиенты — это туристы, то есть и вы таким образом фиксируете ваш целевой рынок. При этом вы фиксируете, какой ваш в целом целевой рынок, какой рынок, который может обслуживаться в рамках текущей бизнес-модели? То есть, по сути, на какой рынок вы ориентированы? И э, следующая вещь – это рынок, который вы хотите охватить в краткосрочном периоде. То есть, по сути, там, в течение э, полугода. А для чего это важно? Это важно также для вас, для вашего планирования и для переговора с потенциальными партнерами по поводу понимания того, как, э, куда вы двигаетесь э, с точки зрения их вовлечения в вашу деятельность. При этом здесь, опять же, вы делаете целевые рынки, вы выделяете для благополучателей и для клиентов. При этом у вас благополучателей может быть несколько категорий, и клиентов у вас также может быть несколько категорий. Это важно понимать. Следующая вещь, которая нам здесь важна. Почему люди покупают этот продукт и почему люди не покупают этот продукт? Начнем с того, почему они покупают. И опять же, вы это делаете и для благополучателей, и для клиентов. Благополучатели являются такими же, по сути, покупателями вашего продукта, как и клиенты. Но если клиенты платят деньги, то благополучатели, они, по сути, тратят на это свое время, свою энергию, свои силы. И здесь тоже очень важно понимать, а почему они придут к вам за вашим решением, а, например, не предпочтут идти и пользоваться системой государственного социального обслуживания, как те же самые аутисты, например, или бомжи. То есть вопрос, что ценного вы для них предлагаете. Исходя из этого, собственно, и рождается ваше ценностное предложение. Итак, почему люди покупают продукт? Вот это ключевые четыре показателя, по которым, собственно, люди принимают решение о покупке. То есть это экономит деньги, это экономит время, это улучшает здоровье, или это повышает статус, или улучшает имидж. Помните слова Стива Джобса, да, почему покупает iPhone? Он говорит, я зарабатываю на ваших понтах. То есть по сути это вот повышает статус. Ну и так далее. Почему покупают у социальных предпринимателей, то есть в том числе это тоже возможно повышение статуса. Но в данном случае это в том числе, когда мы говорим о социальности, да. То есть когда человек покупает, например, кружку какую-то, которую сделал человек с аутизмом, или когда человек идет на экскурсию, которую проводят бомжи, он в первую очередь идет на экскурсию, потому что это интересная экскурсия, да. И уже потом это какие-то там статусные, например, вещи. То есть вопрос вот, почему покупают продукт? И почему не покупают продукт или услугу? По большому счету, здесь ключевая вещь – это то, что необходимо значительные изменения своего привычного образа жизни. И вот эта вот характеристика наибольшей степени соответствует благополучателям. То есть, почему бомжи, например, которые всегда, у них все было хорошо, должны прийти к вам, вы их, конечно, отмоете, сделаете им документы, накормите, напоите и начнете их трудоустраивать. Вот, а они трудоустраиваться не хотят. И в этом плане вы как раз, вам важно выстраивать тот компенсационный механизм по работе с ними, чтобы они хотели работать. Ну, Вернее, как, вначале они хотят работать, потом они понимают, что нет, все-таки это тяжело. И здесь нужна как раз вот эта вот коучинговая психологическая поддержка для того, чтобы они не выпали, например, и вести их дальше, и все-таки встроить их в общество. И в этом плане, опять же, вам очень важно разработать ценностные предложения, правильные для ваших благополучателей. Но с точки зрения клиентов, почему не платят? Например, продукт может быть недостаточно интересен, да? покупатели не понимают свои выгоды, вы им плохо объяснили. Могут быть высокие платежи входные, авансовые, может быть плохая рыночная репутация, то есть кто-то уже испортил этот продукт и плохо зарекомендовал, и поэтому если вы его выводите, то его уже не будут покупать. Но Это тоже вот основные блоки, по которым принимается решение не о покупке продукта. То есть вы тоже на них можете ориентироваться. И смотрите, вот пример таблички сегментации целевого рынка. По сути, что вы делаете? Вот здесь у нас это клиенты и еще и благополучатели, которые, например, потеряли зрение. И мы им предлагаем некий сервис, который им дает возможность видеть. И вернуть, ну, не вернуть зрение, а видеть. То есть мы с вами выделяем… вот целевые рынки, две клиентские группы, мы выделяем их размер, мы фиксируем их причины купить и фиксируем их причины не покупать. То есть после того, когда вы выделили ваш целевой рынок, вы его начинаете еще внутри сегментировать, и это очень важно. То есть вы выделяете определенные трендовые вещи, с точки зрения причины купить, причины не покупать. После этого вы фиксируете их размер и фиксируете вот а, такую вот табличку. По сути, она, она у вас получится. Рынки, размер, причины купить, причины не покупать. У вас в целевом рынке эта табличка будет разделена на благополучателей, где вы то же самое фиксируете, и потом на клиентов, где по сути то же самое. То есть благополучателей, размер благополучателей, причины купить ваш продукт, по сути, или причины использовать, причины не использовать. И следующее – это клиенты. Клиенты, размер, причины покупать, причины не покупать. То есть вот такие вот таблички у вас должны быть сделаны. Следующий блок. Итак, ценностные предложения. Что такое ценностные предложения? Вы сформулировали для вас целевые рынки, размер, да, причины покупать, причины не покупать. И дальше вы формулируете ценностные предложения. То есть это ваш посыл к вашей целевой группе по поводу вашего продукта, вашей услуги. Как это формулируется? Вот вы формулируете. Для кого? Кто хочет, нуждается. Соответственно, вы здесь фиксируете, в чем он хочет, нуждается. Дальше вы говорите о том, что представляет собой ваш продукт или услуга. То есть, что это такое? То есть, например, это образовательный продукт какой-то, да? вот эта категория продукта, Там еще какой-то продукт. То есть, в данном случае вы это зафиксировали. Который обеспечивает то-то, то есть вы здесь указываете причину купить, в отличие от вашего основного конкурента, вы здесь должны понимать, какие решения существуют другие на рынке, почему они не работают или почему вы будете более успешны, в отличие от этих решений. И наш продукт, вы пишете, чем отличается. Соответственно, вот это вот ценностное предложение вы фиксируете для ваших сегментов и после этого вы именно в этой логике начинаете разговаривать с этими сегментами. Предварительно вы сделали работу и поняли, почему они покупают или не покупают, используют или не используют. И исходя из этого, опять же, вы делаете ценностные предложения. Ценностные предложения у вас будут для благополучателей и для клиентов. И это, опять же, особенность социального предпринимательства. То есть не только для клиентов, но и для благополучателей. Причем для разных категорий благополучателей у вас будут разные ценностные предложения. Например, вы для себя определили, что вы работаете с подростками и молодежью в Южном Бутово. И согласитесь, что для парня 16 лет и для девушки 18 лет вы будете делать принципиально разные ценностные предложения. И в этом плане вы когда их тоже, с точки зрения благополучателей, и когда вы их ранжируете, там, вы смотрите их размер, да, например, по Южному Бутову, сколько этих людей, на какой рынок вы ориентируете, сколько вы хотите вовлечь в вашу деятельность. И дальше вы фиксируете, почему они будут использовать ваш продукт, почему не будут использовать ваш продукт, и после этого делаете им ценностное предложение. И так вы делаете по, каждой, по каждому сегменту вашего а, целевого рынка. И опять же, на благополучателей и на клиентов. Следующее. Вы определились а, с ценностным предложением, дальше вам его нужно продвигать. Как правило, в... В классических бизнес-моделях есть вот 4 П, вот, а в социальном предпринимательстве есть 5 p Здесь добавляются еще партнеры. Сейчас быстренько поговорим про каждое и, опять же, про особенности социального предпринимательства в э, логике э, бизнес-модели. Итак, у вас есть продукт. В данном случае, что из себя представляет продукт? Да? То есть это что? Услуга или это некий товар, который вы выводите на рынок? В чем особенность социального предпринимателя? У продукта здесь всегда есть некая социальная нагрузка, то есть ваш продукт — это всегда продукт с историей, и вы должны это понимать, и вы это фиксируете. То есть ваш продукт, его производят либо люди с социально защищенной категории населения, да? либо ваш продукт ориентирован на социально незащитную категорию населения. Но по сути ваш продукт, он всегда несет некое общественное благо, общественную пользу. Дополнительное. То есть это а, не просто вы пошли и трудоустроили там 5 человек, да? а вы говорите именно о изменении качества жизни значительно а, большого числа людей через масштабирование вашего продукта. Вы говорите об изменении качества жизни для этих людей, и поэтому в продукте здесь всегда есть социальность, и это очень важно. Следующая вещь – цена. Как определяется цена в социальном предпринимательстве? По сути, как и в классическом бизнесе, но иногда ваша цена может быть существенно выше, чем в классическом бизнесе. Почему? Если мы, потому что вы предлагаете, по сути, уникальную услугу, которую никто не предлагает на рынке. Если вы предлагаете, например, услугу, которой вот бомжи являются экскурсоводами, вы предлагаете услугу Берлин, другой Берлин, да? Бер... изнанка Берлина. Изнанка Берлина может стоить дороже, чем классический тур по Берлину. Почему? Потому что это изнанка Берлина, это уникальность, это интересно. Если мы с вами рассмотрим пекарню, вот эм, булочную, в которую работают э, женщины-мигранты с низким уровнем дохода, то, опять же, цена может быть выше на ту продукцию, которую изготавливается, если вы собираете э, э, корзинки, например, с десертами из разных стран мира. А с учетом того, что у вас работают разные женщины, ну, женщины из разных стран, то они понимают все свои рецепты и, соответственно, они могут сделать продукцию из разных стран, например, хлебную корзинку, не только кондитерскую, да? там бородинский хлеб, мексиканский хлеб, не знаю, какой-нибудь английский хлеб и так далее. И, соответственно, эта корзинка точно будет стоить дорого. Поэтому с точки зрения цены, ваша цена может быть по рынку или выше, но никогда не ниже. В данном случае ценовая конкуренция с точки зрения ниже не работает. Она должна быть либо по рынку, либо выше. Следующий блок – это блок продвижения. Опять же, в чем специфика социального предпринимательства? Здесь она в том, что когда, собственно говоря, социальность является для вас определенным преимуществом, потому что про вас начинают писать, потому что вы крутые, вы меняете мир. И в этом плане вы тоже получаете преимущество, и этим важно пользоваться. Четвертое – это распространение, то есть это места, да, где вы продаете, как вы продаете вашу продукцию. Здесь тоже у вас есть преимущество, потому что с учетом того, что вы социальный предприниматель, вы можете привлекать ресурсы по гораздо более низкой рыночной стоимости, нежели чем они существуют на самом деле именно как социальный предприниматели. И это мы говорили с вами в блоке по поводу инфраструктуры поддержки социального предпринимательства. эта возможность есть. Ну и пятый блок, который тоже очень важный, это партнеры. То есть если вы социальный предприниматель, у вас есть много партнеров, много стейкхолдеров, которые тоже заинтересованы в изменении качества жизни для выбранной вами целевой аудитории. И исходя из этого, они готовы с вами сотрудничать и партнериться. Что здесь может быть? Смотрите, например, вы работаете с людьми, например, с ментальной инвалидностью, которые... у вас есть клининговая компания. Что вы предлагаете? Вы идете в какую-нибудь крупную торговую сеть и говорите, ну или в любой магазин, например, да, и говорите, давайте мы будем у вас убираться. То есть, по сути, вы встраиваетесь в цепочку поставщиков. Магазин говорит, а зачем я буду с вами работать, почему вы будете убираться? И почему вы именно будете убираться? У меня есть уже фирма клининговая, например, которая у меня убирается, я ей доволен. Вы говорите, ну смотрите, вам, в рамках вашей корпоративной социальной ответственности вы работаете с этой целевой аудиторией. Мы тоже работаем с этой целевой аудиторией, они работают у нас. Давайте мы как раз будем, вы будете работать с нами, потому что мы решаем такую проблему. И вот в этом плане, скорее всего, компании могут пойти на то, чтобы заключать с вами сделки, соглашения. И поэтому здесь, с точки зрения партнерства, вы получаете еще дополнительный рынок и дополнительные возможности для вашего развития и продвижения. Смотрите, у нас получается, что в бизнес-модели на каждом этапе есть особенность социального предпринимательства. То есть бизнес-модель, например, Пастер Вальду, классическая, которую сейчас много используют, она здесь не работает, она здесь неэффективна, потому что вы в каждом кусочке должны прописать, блок для ваших благополучателей и блок для ваших клиентов. Потому что даже когда мы с вами расписываем продукты, цена, продвижение, там, распространение партнеры, мы тоже фиксируем это. А в чем наш продукт для клиентов, а в чем наш продукт для благополучателей? Цена, какую цену платят клиенты, какую цену платят благополучатели? С точки зрения продвижения, как мы продвигаем наш продукт для благополучателей и как мы продвигаем наш продукт для клиентов. То есть здесь как раз есть вот эти вот особенности, поэтому, коллеги, бизнес-модель социального предпринимательства, она не сложна, но со своими нюансами. И в классической бизнес-школе вам ее не дадут. Поэтому если вы видите, что вам начинают рассказывать про бизнес-модели по Canvas, не верьте этому, это, к сожалению, не работает. То есть ищите как раз другие а, подходы, которые работают, ищите другие модели. Итак, мы с вами рассмотрели особенности бизнес-модели. И следующая, последняя вещь, которую здесь важно сказать, это как строится цепочка добавленной стоимости. То есть, по сути, это вот основа построения бизнес-модели. Мы с вами посмотрели, что у нас есть модель социального воздействия. Мы с вами посмотрели а, целевые рынки и ценностные предложения, как строится. Мы с вами посмотрели на продвижение и, опять же, маркетинг. И ключевая вещь, которая есть, это как раз вот как строится цепочка добавленной стоимости еще. Смотрите, мы начинаем с ресурсов, дальше у нас есть некое производство, дальше есть продажи, и, соответственно, мы добираемся до потребителя-благополучателя. То есть, опять же, у нас потребителем является и клиент, и благополучатель в данном случае. И вы на каждом этапе, который у вас есть, ресурсы производства, продажи, вы фиксируете для себя, какие вам необходимы ресурсы для производства продукции для благополучателя, для клиента. Как у вас выстроены производства для благополучателя, для клиента. Как у вас идут продажи для благополучателя, для клиента. Ну, соответственно вы приходите к благополучателями клиента. То есть в модели в бизнес-модели социального предпринимательства вы совмещаете логику для благополучателей и логику для клиентов. И соответственно в этом как раз и есть уникальность и особенность социального предпринимательства. То есть она везде вот в каждом уровне. Поэтому с точки зрения того, как вы ее анализируете, как вы ее делаете, вы должны понимать сразу благополучатели, клиенты и, исходя из этого, формировать всю бизнес-модель.